Всем доброго дня, в первую очередь хочу конечно же пожелать здоровья, сегодня я спою песню, которая не станет по своему содержанию для вас чем-то новым, поскольку все услышанное вы уже читали, смотрели в интернете. Апатия настала в бензиновом мире на пыльных улицах бетонных городов весело шагает по дорогам пандемия наполняя лазареты братьев и врагов и вот уже музей превратились в больницы вместо видов мы видим докторов одну за одной закрывают границы внедряют карантин для различных судов На этом поле проснулись спекулянты, и спинки с похваткой стали для лица Такая вот народная мудрость, которая нет ни края, ни конца. Задумались о хлебе, и не надо зрелищ, да ведь их так хватает просто когда тебя за чашкой чая встречает удаленка. В марлевой повязке тихо шепчет тебе Да, Да, тут еще качает фондовый. На президенты дорожают с ними еда. Я где-то прочитал, что расценки поднимут. На все, конечно, кроме нашего труда. Но все же, конечно, горевать не надо, не надо паники, а на всему беда. Врачи нас вылечат, а подорожают подорожает. Бюджет семейный станет профицитным навсегда, да. Песня, Как я и сказал, ничего нового вы не услышали. Всем доброго дня и еще раз желаю всем здоровья.